привет на нашем канале мы решили сделать серию выпусков о медицинском страховании многие задаются вопросом зачем на сегодняшний день вообще заключать этот договор то есть самое простое объяснение кроме того что он покрывает весь комплекс лечения это то что сведение медицинской реформы на сегодняшний день есть проблема вызвать врача на дом при этом очень часто возникает именно необходимость в том, чтобы не посещать медицинское учреждение, а воспользоваться медицинской помощью на дому. Средняя стоимость вызова специалиста на дом в коммерческой клинике будет в диапазоне там, 700 полторы тысячи гривен. Учитывая стоимость годового договора страхования, и стоимость вызова врача на дом будет экономически выгодно купить страховку и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Не договариваться с врачами, не пытаться кого-то просить, не пытаться кому-то предлагать деньги. То есть можно просто позвонить, вызвать врача и решить все свои проблемы. Очень часто задают вопрос, как выбрать страховую компанию, с которой надо заключить договор медицинского страхования как проверить ее надежность, насколько она будет платежеспособна и так далее. На самом деле с этим видом страхования все гораздо проще, чем с остальными. В 80-90% случаев страховая компания будет оплачивать медицинские услуги напрямую в медицинские учреждения. То есть деньги не будут платиться клиенту. Поэтому в первую очередь вас должно интересовать то, что... Клиника, которая вам удобна и где бы вы хотели обслуживаться, не имеет проблем с этой страховой компанией. Поэтому не нужно обращать внимание на рейтинги, размеры там акционеров и так далее. Здесь все можно сделать гораздо проще. Наберите медицинскую клинику, которая вас интересует. Попросите, чтобы вас соединили со специалистом, который работает со страховыми компаниями. И задайте ему напрямую вопрос о том, что вы обслуживаетесь у них, хотели бы продолжать обслуживаться, но при этом хотите заключить договор страховый. Страхование. Вас интересует такая-то, такая-то, такая-то компания, имеют ли они с ними проблемы по оплате, по согласованию медикаментов, по согласованию э, диагностики. Если есть проблемы, то, конечно, нет смысла заключать договор страхования с такой компанией. Если проблем нет, то в первую очередь вас будет интересовать лечение, а не взаимоотношения со страховой компанией в данном случае. На сегодняшний день существует огромное количество программ медицинского страхования. Всегда возникает вопрос, а как правильно выбрать договор страхования, программу страхования, страховое покрытие, наполнение договора. Классический полноценный договор медицинского страхования должен включать в себя следующие блоки. Первое – это лечение в поликлинике. Второе – это лечение в стационаре. Третье – это скорая медицинская помощь. И четвертое – это ургентная стоматология как минимум. При этом нужно обращать внимание на следующие вещи. Это медикаментозное обеспечение, то есть страховая компания должна оплачивать все необходимые медикаменты как в поликлинике, так и в стационаре. Также нужно обращать внимание на возможность прохождения лабораторной инструментальной диагностики в рамках поликлиники. Страховая компания должна оплачивать все анализы и другие диагностические процедуры, например, МРТ, КТ, рентген. На самом деле эти вещи недорогие, на них нужно тратить время, поэтому целесообразнее их решать комплексно в рамках купленного страхового покрытия.